Добрый день продолжаю обзор вступления новинок фабрики оливия город пенза это черные кроссбоди которые остаются актуальными модными стилями во все времена года их можно подобрать абсолютно под любой стиль под любую комбинацию они всегда будут в тренде всегда будут э, актуальными и они по-хорошему должны быть в гардеробе у каждой девочки там не вижу помощники она у нас есть в шести расцветках, эта моделька. По запросу можно показать. В принципе, я их сейчас здесь рядышком выложу. Вот здесь длинный ручка-ремень, и он текстильный. Регулируется на высоту, либо отсюгивается, так как вам удобно. Вот здесь вот на кольцах. Вот такая вот ручка. Она очень удобная. Что Смотрите, там? какая красавица. Черная, строгая, в отделке с белым слаймом. На мне серые штаны, белая трикотажная рубашка. Вы смотрите, как она хорошо смотрится. За счет того, что яркий цвет неоновый, а который сезон модный, но не все могут позволить себе одежду, либо очень яркий аксессуар. А вот такая вот планочка по бокам, небольшая, и вот здесь вот дополненная яркой отделочкой вставочка смотрится очень по деловому, строго и красиво на задней стенке карман на молнии длинный ремень вот такой вот удобный широкий вход внутри перегородка сейф на молнии на задней стенке карман на молнии и на передний большой карман в принципе вот такая красотка она есть еще в таком цвете черный тоже строгий серый в отделку идет и темно-красный Подписчикам канала скидка 10%. Yep. Да, у меня есть помощница. Марта грызет стол. Потому что я не уделяю ей внимания. Марта, иди сюда. Иди ко мне. Вот она. Вот она красавица. Моя. Вот она. Вот она. Все. Иди кушу поищу. Иди коша. Иди поищу кушу. Продолжает грызть, мешает. Так, на задней стенке карман на молнии. Все сумки держат форму. А, вот такая вот короткая ручка и длинная. При желании длинную можно снять. Вот такой вот вход. Здесь есть на задней стенке карман на молнии. И вот здесь вот дополнительно большой отдел в виде перегородки. В принципе, вот такая красотка. Цена этих всех сумочек 1900 рублей. Это модель есть в шести расцветках. Подписывайтесь, чтобы не упустить все новинки, которые выходят у нас. В ниже в описании есть... Тайминг, при желании, Можем нажать на него и просмотреть какую-нибудь одну из этих моделей. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Заходите, смотрите, заказывайте. Мой номер телефона 8 девять 436 0956. Это пришла Марта, она опять грызет, опять помогает.